Здорово. В телеграме я у себя писал то, что я планирую сделать несколько новый формат, он будет достаточно сырой, я сразу об этом предупреждаю. Что-то подобное я делал в том году, когда собирал скваты своих корешей и мы ходили играть на драк серваки. Я давал им указания, чтобы они пошли туда-то, сделали то-то, сказали это. В этот раз я беру не какого-то знакомого кореша, а абсолютного рандома. Основным критерием как раз таки является то, что челик будет небольшого возраста и соответственно голос у него будет достаточно детский. Из-за этого администрация, которая захочет его задушить, будет... Будет руководствоваться тупо тем что вот это вот ребенок и его можно будет спокойно слить с сервака думаю каждый из вас замечал то что если чел какой-то небольшого возраста и по голосу это и так понятно к нему намного менее серьезно относится во время каких-то РПШек или же админ разборок так вот этот казалось бы недостаток мы превратим в охрененное преимущество и с помощью этого найдем челиков который потенциально не против задушить какого-то очередного как они думают школьника если у меня снова появится какая-то идея для будущего ролика то я обязательно напишу они сперва в Телеграм, поэтому подписывайся по ссылке в описании, а теперь мы начинаем. Даже да, потому что его просто слили. Пару раз я просто слили. Не нужен человек, с детским голосом вот прям таким вот, которому лет 14-15, не знаю. А вот мне что не скажешь, что не столько. Ну нет, нет у не тебя сказать. голос не такой прям бездюковый, нужен. А мой мы... батайчанин? Спросил батайчанина. Батайчанин. у а, батайчанина у него голос, по-моему, а, а, слушай, есть чел Desert Pro, он сейчас на сервере, у него прям такой полупискля, он... его а ну, почему-то с первой часть Пусть зайдет в скажи ему. Во, зашел. Алло. Что? О, ты мне и нужен. Так, ты сейчас свободен, ты не занят? Да нет, не занят О, заебись, а ну скажи, пошел нахуй Пошел нахуй О, заебись, ты мне реально нужен Сейчас я тебе позвоню Алло, здорово. Дорова Тебя как зовут? Мухаммад зовут Мухаммад? Да А, хорошо, очень приятно Короче, такое дело Мне нужен человек Вот с таким высоким достаточно голосом Ну, грубо говоря, детским Сколько тебе лет? Мне 14 14, супер Так вот Суть, в общем, в том, чтобы со мной зайти поиграть на какой-то сервак, вот. Но mm -hmm. да, ты будешь, как обычно, юзером. Если какая-то ситуация будет, я в основном буду что-то диктовать, что говорить, что делать, там, кому подойти и так далее. Mm -hmm. вот. Справишься с этим? конечно. Mm -hmm. Отлично. Правила знаешь хотя бы базово немного там? Чё да, конечно, знаю. Да. Ага. Сейчас занят, Нет. Нет, вообще не знаю. Я как раз набегусь Так, окей. Значит, надо мне, получается... Но не на Боброграде, а на другой сервак. Я тебе сейчас скажу название. Окей, okay, окей. Okay. А каково это именно будет? То есть я найду какого-то нарушителя и подам жалобу? Um, грубо говоря, ты будешь просто играть, вот. И uh -huh. э, смотри, я буду наблюдать за тобой либо в спектейте, либо за тобой, либо за другими челиками, либо я буду смотреть демку твою и наблюдать за тем, uh -huh. что ты делаешь. Судя uh -huh. по тому, что происходит на демке или же на спектейте, я тебе буду говорить, что конкретно надо будет сделать в этот момент, в этот, или же сказать тому-то, тому-то. Uh -huh. Вот. Если какой-то там аргумент нужен будет, я постараюсь что-то как бы сообразить по-быстрому, чтобы ты не тупил. Okay. Вот. Но в основном типа играй так, э, как играешь. Ну, к примеру, а, ты окей, взял ФБИ, что? играй как ФБИшник, ГОС и так далее. Молодой человек, уберите оружие. Раз. Уберите оружие. Два. Опа. Лицом к стеночке. Лицом к стеночке. Лицом к стене, я стене, сказал. Я, сказал. я говорю лицом, лицом к стене, иначе я... Раз. стене. Спускайся ебашево. Спускайся ебашево. Но он же туда, от тебя вниз спрыгнул. Если что, никакого админабуза в этом нету, я не говорил ему прямо, где тот челик находится. Поэтому он сам его нашел. Все, супер. Короче, человек, я на него направил оружие, он спрыгнул от меня, хотя я ему говорила остановиться. Потом он, потом он уплыл. Подожди, да я расскажу, я за ним плыву, плыву за ним, он меня расстреливает просто без причины. Сейчас ник скажу. Сейчас я минут. чекну, кто тебя бахнул. Чек не полагам. Ага. Он уже нашел нормально. Начни с память, что у него ферр пару раз скажи. У него фирр фир у него фир да. И фрикил еще, фрикил. Фиррп и фрикил. Тут, тут нету фрикила, тут только рдами. А, ну, РДМ. Ну, РДМ, да, РДМ. Ну, короче, ФРРП и РДМ 20 минут. Серьезно, За ну, РДМ и ФРРП 20 минут? Что, что Не говори я ничего. Я видел, я видел. Ну, где ты видел? Я за вами наблюдал в это время. Зачем ты наблюдал за мной, если я лёл? Пусть каймут. Скажи, звали ебало. У тебя нарушение. Завали свою ебало видел всё. У тебя нарушение. Поведение. На 12 часов бан. Какое ты... нахрен? Неадекватное поведение? Поведение. Поведение. поведение. У тебя нарушение. У тебя на 20 минут... Ты меня никак не оскорблял чел. Скажи, находиться Я с тобой на разборках вижу. уже для меня оскорбление. Ага, находиться с тобой на разборках уже для меня оскорбление. Да ты и есть он оскорбил меня, давай пошли в ДЕС, а оскор... покажи ДМК. Дай, посмотри, давай у тебя пошли в ДЕС. Давай, пошли в ДЕС. У него нет. Вы поведение. Выдавай вы себе 20 минут за РДМ и ФРРРП. У тебя неадекватное... Выдавай себе... Выдавай, блядь, быстро. Было, было. Сука, ты не понимаешь, с первого раза или лишли, блядь? Тебе говорят, выдавай, выдавай. У тебя неадекватное поведение. заебался своим неадекватным поведением ты тут что-то кроме этого говорить умеешь я тебе говорю выдавай себе бан ребенок помолчи пожалуйста да сейчас тихо лучше не переборчивай а он себе выдал благодарю да можешь а это не ось это он себя сам забанил а, он все сам забанил. Пиздец. А он все сам уже забанил. Предложи сейчас там каким-нибудь ребятам, кого встретишь, на маниках посидеть. Либо попросить в хату. Вот, Саны, можно к вам в хату? Нет. Нашу. Почему? Если хочешь, пошли. А грабят, скорее всего, но хуй с ним. Давай лицом к свинью. А, а че так? Лицом к два. Нормально же общались. 10 тысяч на пункт. Отходи чуть-чуть назад, скажи ребят аккуратно, не ебашьте. Ребят аккуратно, не ебашьте, не ебашьте. Кидай бабки на пол, на пол и беги давай, в любую давай, сторону, давай. просто куда глаза глядят. Просто кидай и беги сразу искуришь. через меню и тут же сразу убегай нахуй. Не скинул. скинул? Да да да да. да. Не, не надо было прямо уворачиваться. Ребят, вот в этом фрагменте немножко запутано все становится. Два нарушителя. Один из них, который за дверью, которая как раз ведет к спуску в подземку. А другой челик, который решил просто ливнуть из процесса, когда его начинают обыскивать госы. Обратим внимание на того челика, который решил просто покинуть РП-процесс и убежать. Того дурака, который стопит дверь, я тоже забанил, но не суть. Тебе сказали лицом к стене, встаньте лицом к стене, быстро. А я пока этому выписываю. Быстро, быстро к блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Вам блядь, да, блядь, блядь, блядь, блядь, Да блядь, блядь, где что да, это вы вообще вы такое? Не знаю, вы не знаете, что вы несете? Вы что, под веществами? Лицо, Лицом к стене! Фир РП и нон РП. Фир РП и нон РП, заебись. ТП. Ну, здорово. здорово. Ну. Почему ты Почему убежал ты с, РП процесса, с РП процесса и, и на тебя было тебя наставлено оружие, оружие, а ты под оружием, оружием убежаешь? Убежа убежа убежа убежа убежа Нормально тебе? Потому что меня хотели отставать без причин. И что, на тебя оружие направлено? Я тебе, блядь, говорю, на тебя оружие направлено. Какая нахуй разница, что тебе с тобой хотела делать? На тебя оружие направили. Я не хочу, чтобы вы 20 минут бана у тебя. Выдавай себе РП и нон-РП. Я модер, я не могу тебе выдать. Ну тебе тогда старше. Выдай себе доказание. Выдавай, блядь. Я на ночь, закрой, я за Неадекватное нет, поведение, П нон-РП. А ты умеешь выдавать сутки и больше? Да. Класс, вот это везение. Выдаешь себе наказание, нет? За неадекватное и ФРРП на нрп. Ты выдаешь себе да, банк? Да, да, 12 часов 20 минут. Я не могу начать больше, я только на час минимум не могу. А, ну тогда стой на месте. Сейчас я тэпну, ой, попрошу тэпнуться какого-то чела. Выдай да. ему 12 часов 20 минут, неадекват, феррп и ннрп. Дай мне, пожалуйста, форме. Спроси у него, ну что то наигрался нахуй. Чё, наигрался нахуй? Админку купил, думаю, смотри, это Нахуй, нахуй идея сама Это не РП, ты ч? Ты ч? Это же не РП. Чел. А я прекрасно понимаю, но там не было РП, ты тоже пойми Чел, во-первых, нон-РП нарушил Он побежал во время обыска От кучи госов вот. И он просто убежал в подземку Ему кучу 7000... раз сказали Он просто э, убежал во время РП обыска от э, нескольких Ментов, побежал в подземку Вот так вот подпер с собой дверь И не давал никому пройти, он так стоял Около минуты двух, и ему говорили, типа Ты сейчас, э, ну, мешаешь этому РП-процессу тем, то, что ты просто людей не пропускаешь. Он зажал дверь так, что туда никто не выйти, не зайти не может. Какой ты РП-процесс? Чел тупо нон РП нарушил. Я ему за это и выдал. Это как-то, ну, не совсем адекватно. Хотя, может, с оружием просто, но... Всё, ну, на на плане, да? Опа, блядь! Смотри, гражданский. Скажи лицом к стене оружие. Молодой человек, молодой человек, оружие. Скажи лицом к стене. Лицом, лицом лицом, встаньте. встаньте, встаньте. Обыск на оружие. СВУ или СВД там у него найдется. Лицензию. Лицензия есть, есть на оружие. Какое оружие? СВУ, СВД. СВУ. СВУ. СВУ? СВУ. Какая СУ? СВУ? О, СВУ с оружием. Лицензия. Лицензия. Это у меня никакого оружия. Скажи, двинешься, я а, расстреляю? А, двинешься, я расстреляю. Двинешься, я расстреляю. А помнишь, ты его вязал, он не слушался приказов? Здорово! Сережбэ у тебя. Успею, и... На задний план, посмотри на, на мэрию. Понял? Тут учиться это не двигаешься. Двигаешься, когда ты ходишь. В смысле? Блядь, ты сходил народ. <сосатый> В смысле, блядь, крутиться на движение? Движение, это когда ты, говоришь, блядь, что-либо делаешь. Вон видишь, сзади купил. Ты примерно так же делал. Ты адекватно себя веди, пожалуйста, на разом. Назад, назад, посмотри, адекватный. Я не буду никуда смотреть. Смотри, а он меня хотел рисовать за, смотри, я достал, не доставал донатного оружия, он меня обыскал и за этого донатного оружия хотел посадить, не доставал. не доставал, он хотел меня посадить за это, обыщи его, не сейчас доставал. по фасту, там он будет СВУ у него, смотри, на демке есть СВУ а, у тебя в руках, когда вы были возле вышки, и ты его доставал и показывал за гражданского Потом тебя обыскали и тоже нашли СВУ. Сейчас у тебя на жалобе он обыскал и нашел СВУ. Зачем ты обманываешь? Демку мне покажи, именно Сука, я год снимаю, после того, как актив поднялся, и постоянно на жалобе я встречаю как минимум двух-трех человек, которые пишут или же говорят, покажи демку, если там видно то, что я это делал, значит я это действительно делал. Что за логика ебанутая? То есть, если ты это сделал, но это никто не записал, то этого не было, да? Вот это уебанская логика с не менее уебанскими аргументами, типа, а если на демке нету, или же вообще демки нету, то я этого не делал. То есть, я вообще, типа, грубо говоря, стоял в АФ вот эта слепая уверенность, она почти постоянно челиков доводит до обмана администрации, или же как на этом сервере махинации. И самое угарное то, что все как один начинают сразу же горланить о том, в смысле обман администрации? И опять, блять, просят демку. Сука, как вы вообще добрались до этой игры? Извините, что вмешиваю. Но а можно как-то Можно как-то челика с памящего убрать? У него... Махинацию у тебя теперь. Че, как играется? Нормально. Че, сразу можешь 4 дня тебе въебать? Да, хорошо. Не вообще похешь. Твои закрывающая круглая скобка. Ну пониму. Значит, а ты улыбаешься сейчас. Улыбающая круглая скобка. Можешь ему махинация 4, 4 дня дать? Махинация 4 дня. Эфир РП 10 минут. 4 дня 10. Минут. Да, сейчас выдам. Супер, спасибо. Я Начни собачьи. с ним собачиться. Так, э, легонько, легонько. Совсем, Совсем похуй, похуй. Тебе 4 дня максималку дадут. понимаешь заткнись, чел, закрыт, чел, заткнись. А за заткну, заткнись, чел. Заткнись, чел. Бля, бля ты случилось? мне что сделаешь, если не заткнусь? Да, да, по а, давай, да, скажи, давай, давай. давай. Попро попробуй, давай, давай, давай, попробуй. Достань оружие, ничего <с не делай. Достань оружие, ничего не делай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Можно я его захлест? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, подожди, у него АХ-18, не выдавай, Это еще сверху сутки бана, махинации, А.И.Х. 18 им и недокво. Когда у него варвар. Тебя, блядь, заело или что? Сейчас, тихо, тихо, тихо, финик. Ребята, потише можно. Да, я да мне похи! У него в первой ситуации, когда он отлетел, он сам себя по-быстрому забанил, чтобы день. Ему никто не успел выдать сутки бана. Поэтому то нарушение еще актуально. То есть сутки бана а АХ18. И дальше получается. Заткнись, я... заткнись, Иначе звезда. что? Иначе что? Что будет? Что ты будет? меня забанишь, ты меня забанишь Меня разбанит Раджафа И ты ему нихера не сделаешь Ага, я а вот смотри Раджафа. как а, а Раджафа умеет вот так делать Раджафа, да. Нормально Все, выдал Да, сейчас я ему варенье выпью О, супер, спасибо по наблюдению заметно за постепенно. челиками внутри. С есть у тебя на Z? Да, конечно. Издалека посмотри. Слушай меня, меня вот, если ты будешь ты на территории с оружием, я не знаю, что ты к стене я встаньте я быстро. Угроза быстро, лицом к стене. К стене. быстро лицом к стене, к, стене, к стене, я сказал. Я сказал. К стене, вот к этой стене вот к этой стене. я говорю. Раз. госсотрудника. Сейчас у вас на экранах промелькнула открытая беспричинная наглая провокация госсотрудника на какие-либо действия. Когда я говорю слово беспричинное, то я имею в виду именно беспричинная, потому что вы сами видели зачин этого разговора. Наш фберовец просто стоял и ничего не делал, кроме как смотрел на них. Но обезьяне на гражданском захотелось просто так спровоцировать мента и нарушить правила НОНРП. Реакция вполне ожидаемая, а потом его берут и убивают. Непонятно зачем и непонятно почему. Так. Это Волтер? Да, это Волтер. Провокация, ФИРНП. Ты Думаю, тут что-то не понял, начинай за ним. Тэпаю тебя и Волтера сейчас тэпну. Поплюпи троиться, последние три уже. Да, что. Да, да, да блять, что? У тебя РД. У меня РП алло. У меня РП, алло! Хули ты без. Адекватнее? Я спасал до кореша. От чего? Я кореша спасал. А друга. вот он мой друг, если что? И что? От чего а ты, ты его спасал? От чего ты его спасал? Его мед арестовывал. А что мне? Кореш нельзя спасти своего. Крем я знаком а давно чем? уже начали. У тебя РП отношение Очень к главе бандитов, мафию, вору и хакеру. Кого ты его спасал? Беда, Это звали Ну вот, видишь, Но, нон РП и РД, а РДМ. А был... Нон РП и РДМ. А... Нон РП нету. Где мину нон РП? крыша это неописленное место, но на РП и РДМ у тебя, да. выдавай себе. но на РП нету но РП нету, да, хочу, ты выдавать, будешь Вы сейчас тебя спрашивать да. я знаю, на РП не дай мне на РП, объясни что? мне у тебя РП отношение я только тебе... к нелегалам а не к гражданским давай мне форму бана, что у меня форму бана выдавай мне ну бай мой ник, 20 минут ну давай свой ник, давай свой ник, форму пиши скопируй с тобой мой ник и все, и поставь бай просто приставку не против? Да, давай, 20 минут там РДМ и НРП. А подож... А, да, да, а да. что там такое еще? А ну да. еще раз А, да-да-да, там, там же тот чел еще мне угрожал, помнишь? Ну, но... это уже НЛР, эфиром, но ты можешь наш... еще как-то попробовать раскрутить. Типа, у тебя же новая жизнь, ты опять его впервые Да не, видишь. я не про это, его же тоже наказать надо, он меня провоцировал. А, господинка. точно, блядь, точно. И перед тем, как тэпать, я, конечно же, посмотрел, нет ли у него какого-то РП процесса. Просто... Просто есть такая категория игроков, она называется у ⁇ Просто потом на жалобе он будет обманывать меня, говоря то, что у него был РП-процесс, и я его прервал, тэпнув его на жалобу. Поэтому предлагаю вам посмотреть от и до весь его РП-процесс. Я the... спек зайду. Я тебе больше скажу, мне эта админация нелегально выдадут. Наверное, если человек согласится. Вот, вот, это вот нельзя уже разглашать. Это, там, уважаемый достаточно такой. В узких кругах. Слушай, Слушаю. Ну, здорово. здорово. В каком месте? Объясни. Ты открыто угрожаешь полицейскому без причины. Uh, Во-первых, почему-то нет адмисс РП процесса. Я разговаривал с человеком, у тебя админобус X5 предупреждает. А у тебя был РП процесс Первое нарушение твое. Меня не перебивай, я сейчас говорю. Да, у меня был РП процесс с одним человеком, у меня был РПС. Махинации, махинации. Махинации, тут к нее балла, не перебивай меня, теперь я говорю. У тебя махинации ты не говорил. В каком-то РП формате. Ты обсуждал, как тебе выдадут админку какую-то. Это не относится к РП процессу. Не пытайся мне напиздеть, я наблюдал за тобой перед тем, как тебя тэпнуть. Неадекватное поведение за профу, админабус. Саксонами. Да, читай рэп дальше, блядь, Ты допизделся. Выдавай Вы мейт... ему, пожалуйста, махинации и нон-РП. Патрик. Содик, <сосы> Содик, да Содик. Я есть этот... О, Здорово, а ты можешь выдавать э, за этот, за махинации? Может, Патрик, Патрик, меня послушай сюда, спустить, пожалуйста, на землю. А, да все. нет, не-не. Короче, смотри, меня получается, я разговариваю с Кирианом, меня теплит админ, говорит, что это нарушение. Я говорю, что у него есть нарушение, На X5, как я сказал. Он говорит: не цитирую за книги свое. Ну или что такое вообще в этом роде. Нарал меня, перебил. Не говоришь, что Для справки, это его друг, привилегированный администратор. То есть, о боже, о моем неадекватном поведении он решил рассказать, а о том, что он попытался обмануть администратора, он решил умалчивать. Весь прикол в том, что этот дурачок со своим другом админом и еще третьим каким-то добавочным куисосом будут пытаться меня выжить с сервака. У тебя не было РП-разговора какого-то, ты обсуждал, как тебе выдадут админку и все. Не было никакого РП-процесса, ты просто стоял я... в квартире. Ты просто стоял в квартире. Ты я просто говорю, стоял в квартире, ты, сейчас ты сейчас просто в квартире сейчас. стоял и разговаривал о том, как тебе выдадут админку, что ты пиздишь ты не Нет, я не буду тебя, не я не буду тебя, не тебя слушать, и... ты говоришь какую-то полную хуйню Ты просто высираешь а какую-то хуету адми о том, то, что -то, у тебя был якобы РП-процесс вот, да. У тебя уже махинации, и тебе выдадут за это бан а Копипаст, привет, не Еще раз выдай, пожалуйста, за махинацию, он пытался обмануть прямо на разборке в самом начале Угрожает мне наказанием мы какими-то нарушениями админобус x5 сказать А ты не достоин того, чтобы тебе давать слово какое-то можно... Нормально можем общаться со мной? Наверху. Я с тобой не буду нормально общаться, я с тобой буду общаться так, как ты того заслуживаешь. А, сейчас тихо, тихо. тихо. Он меня Неадекватное поведение, плюс 12 часов бара. Иначе, иначе что, иначе что, ты будешь опять хунюку да, да, выдотворить. Да. Удачи. Да, а, так вот, а, смотри. Он а, челика открыто провоцировал за гражданского, когда тут был гос. А сейчас я его вот Да, да, да. Это нон-РП, сейчас еще этого дурачка тэпну, но предварительно замучу его. Короче, <сínt> смотри, <сínt> а... сейчас тихо-тихо, 10 инфинити. А куда еще? А, нлр зона 4 дня а, плюс 12 часов плюс 45. А, X2. Последнее слово твое. 4 дня плюс 12 слово. часов плюс 45. Все, плюс последнее <X2> слово израсходовано. Ты очень тупо его потратил. Заткни, бало. Так вот, а он за гражданского провоцирует э, ФБИшника, угрожая ему то, что он там его убьет, повесит и так далее. Вот. Когда его ставили лицом к стене, какой-то его кореш взял ФБИ вот этого убил. А провокация госсотрудника считается нон-РП нарушением правил. И я его вот тэпаю. Перед тем, как тэпнуть, я посмотрел, он обсуждал, как 1. ему выдадут какую-то админку со своим другом он это делал. Вот. Я понял то, что РП процесса никакого серьезного нету. тп не в итоге его... его... Вот. О, подожди, а текст его можно как-то? Мудчат. Тоже 5 минут а, Вот. Далее, потом а, Я понаблюдал, понял, РП процесса нету Тэпаю его, высказываю ему Насчет его нон-РП нарушения Вот И как бы собираюсь Либо его сам забанить, либо чтобы он сам себе Выдал банк Он начинает говорить про то, что у него был РП процесс Он начинает говорить про якобы РП процесс которого не было, это уже махинация Он об этом уверенно, и открыто говорил Затем он начинает мне говорить Какие-то нарушения правил администрации С моей стороны, которых не было Я удостоверился, что у него нет РП-процесса И тэпнул его Теперь он еще бахает челика, который а, Как раз потерпевший в этой ситуации и это также неадекватное поведение Итог, у него махинация и неадекват Все, заебись, спасибо огромное А теперь внимание еще раз Нашего челика, который играет на ФБИ Решили тоже задушить по правилу нон РП. Причина жалобы такая угарная, хохотать будете до завтра. Пожаловался такой же ФБИшник на то, что он за профессию ФБИ носит оружие на постоянной основе в руках. Помимо остальных признаков, которые мы разбирали раньше, когда админ хочет кого-то задушить, есть один немаловажный. А именно, когда администратор допускает на жалобу каких-то левых людей или же заедет самых по своему желанию для своих целей. Поэтому теперь смотрим пример переобувшегося дурачка. Слушай, слушай. Почему, Почему ты с оружием, оружием бегаешь? На что нельзя? Спроси пункт, где прописан. <просили> <просили> <просили> а, а какой а пункт где, <просили> это прописано, где это прописано? Прописано, что, что Причем тут что нельзя носить оружие? Почитай правило № РП. Ты в реальной жизни тоже, если станешь фабаистом, ты будешь по улицам бегать с автоматом в руках и направлять на людей? Многие фабаи в жизни бегают в жизни с оружием в руках. Они прям в руках бегают по городу. В руках у них оружие. Не бегают, они стоят они стоят в руках. А -а -а. Возвольтых, возвольтых, возвольтых. Просто так. Просто Скажи, я так. сотрудник ФБР, который постоянно должен быть начеку. чеку, на и для этого мне требуется ношение оружия. Я сотрудник, сотрудник ФБР, который ФБА, всегда должен быть на теку, теку, поэтому я держу при себе оружие, оружие на всякий случай, случай. В руках его держу. Вдруг кто знает, вдруг маньяк попадет. Смотри, мы сейчас на НРП, я тебе скажу так, ты можешь обидеть кнопку, чтобы просто быстро достать оружие. Вот, например, вот так. Ну, там, во-первых, там будет анимация доставания какое-то время, а во-вторых, в жизни ты так не сделаешь, ты же говоришь что что же. Жизнь, жизнь не ходит, не ходит. ну в жизни ты же не сможешь запензить. Ты достаёшь, Можешь ты достаёшь быстро тот же, ты тот же самый пистолет достаешь из кобуры очень Подожди, большой. спроси еще раз, это в чем претензия? Она ставится на спине. Основная. Так, в чем основная. претензия? Основная, основная. В том, что ты бегаешь основная. с оружием, основная блядь, в городе. Так, а как это мешает каким-либо людям? А как это кому-то а мешает? мешает? На вас пожаловались. Достаточно исчерпывающий ответ. На вас пожаловались как пришло? это как тебе, мешало? тебе мешало? Что? Ты понимаешь, ты бегаешь, направляешь, направляешь на людей. Нет, с... вопрос ты тебе задали другой, скажи. Раз. Нет, и тебе вопрос не другой задали. Раз. На мой на вопрос, вопрос ответь. Что, что, не кричи, пожалуйста. Зачем ты кричишь? Зачем ты эмоции проявляешь? Я абсолютно, абсолютно, абсолютно адекватен проявление не эмоций, и... эмоций. Нету, нету такого нету правила, которое не... запрещает мне проявлять свои эмоции. Но это неадекватно. Кричишь, нет, нет. Скажи, неадекватно как раз таки твоя жалоба, Смотри. которая просто из-за того, что это я оружие да. это просто из-за из из того, что я оружие Моя жалоба да, да. Ты бегал. Экрана, как ты убегаешь. И что? Я госсотрудник, который допущен к ношению что? оружия и 3. если что, я могу его использовать в любой момент. Поэтому у меня нету никаких запретов на то, чтобы носить его. Я госсотрудник, который уполномочен носить свое оружие в любом месте. Но ФБИ это такая структурная государственная организация, при которой обучают быстро доставать пистолет. То есть у них тебе объяснить, у них ковра находится очень рядом. У них, чтобы достать пистолет, для них это вообще пуста. Их очень их тренируют сильно очень так, так что, что то что ты мой, сейчас сказал мой. то что ну, маньяк нападет в это... не может на себя то что маньяк кстати, напасть не может в принципе начнем с этого да, сказал, то, что мы же про жизнь это? говорим а не про игру. Вы да. же говорите то что в жизни у них кобура близко и так далее да даже не в этом дело но смотри даже на спецоперациях даже если подумать в реальной жизни у них автомат то, то же самое находится на плече они очень быстро его скидывают и они уже заряжены идут тогда они просто пальцем сносят и все этот пример высосан из пальца который никак не сопоставим с игрой в DarkRP. этот пример высосали пальца, который никак не сопоставим с игрой в DarkRP. Скажи, сделай мне тогда технически что, что быстрое доставание на оружия, на буквально по себе. одному на моему, на не знаю, силу. хотению, когда я просто подумал об этом, тогда я тебе поверю и приму свою вину. Так, ну, сделай что, мне тогда технически, чтобы при моей мысли оружие само доставалось, тогда я тебе поверю и приму свою вину. И ты можешь бинт сделать. Ты можешь сделать то, что не В смысле, сумел, скажи, зачем мне бинт на же, серваке если у меня есть возможность и нету правил, которые ограничивают мое ношение оружия зачем мне пин когда есть нету правил которые запрещают не носить оружие зачем мне этот это на НРП. Тебе уже показали. В, в чем на норме в правилах в чем на НРП? Чем ФБИшник НРП? не носит оружие вообще что ли? Или ему нельзя я носить надеюсь, оружие нет. открыто? ФБИшник вообще, не, вообще Можешь, не носит оружие что -то. ли или что? Ну при чем тут это? Он может носить оружие, но... Эй, эй, а, а, добавочный номер, 2бай, Патрик Стар. Я выдам сейчас пару секунд. Выдам там сейчас разборка, я понаблюдаю и выдам. Во! Слышь, он помощь просит, пока ничего не делает. Рулем, смотри, смотри, Сода, Сода, Привет, смотри. Сода. Вот этот Бай бегал по городу с оружием, то есть просто так. Без, без ничего и так далее. Да, я вложил жалобу за Ану Я ему кидаю э, правило на НРП, то, что их, ну, вообще, при игроке Серы должен соответствовать своей с выбранной профессией. Вот. дороге, но ему надо на на бегать с оружием по городу. Я ему объясняю то, что бегает и видит, что агент в бегал по городу с оружием. Данный человек не согласен с, с нарушениями я, я так понимаю, даже не согласен. А да, он несколько раз сказал то, что не согласен. Не согласен с нарушением ННРП. Так, как вы не согласен. Дуэк, куда вы ушли -то? То А в чем нарушение-то, извиняюсь, ребят? Уйди, уйди, с разборки, пожалуйста. Почему? Почему? Чё такое? Нет, я не хочу. Уйди с разборки. А вот он хочет, например. Пушкай. Он хочет. Сода, кофе, хочу, ну, говорить, мало ли, что, что с... ты с... хочешь, не хочешь Ты, чела, например, уди. хочешь задушить уди. за нон-рп На, на серваке, уди. где челики летают уди. на уди лазерном уди. физгане уди Я сейчас пойду, сейчас пойду Но ты можешь уди повторять сколько угодно. угодно, я Содика слушаю Содик не против я ждать не буду. Окей, хорошо, если так проще будет Я себя не могу на часы больше забанить Почти всегда администраторы в курсе того, как выдавать наказание, если чел снимает ролик. Выдают их после записи, чтобы никак не мешать съемке контента. В диалоге ранее он уже рассказывал, что знает, вот кто я, что я тут делаю и все такое. Но почему-то ему все равно надо было до меня доебаться, просто вот изъебать меня своей просьбой, забанить себя и тепнуться к нему. Все оказалось куда проще, чем я думал. Этому дураку жалуются его друзья на меня. Ну, как бы Даю да. вам 30 секунд пойти за мной. Ну, ты мне выдать бань хочешь, выдай сейчас сам. Я не могу себе выдать бан длиной э, больше, да чем он час. он не может. Ты понимаешь сейчас У тебя привилегия Понятно. выше всех, Понятно. но ты не можешь никому забанить больше на час. Это ну, бред тебя зовет, тебя зовет, наборный администратор пойти за ним. Так у тебя жалоба была, что на меня а отвлекся? Что ты ты... Ну передай реплики, Будешь я тебе ли? уже кучу раз говорил. Давай продолжим смотри. Опять а, же, человек, а то что у него нарушение правил на НРП. Этот же попуск на администраторе вообще не хотел слушать обвиняемого, он просто забил хуй, позвал админа, постарше, со стороны это выглядит так. Я не хочу слушать обвиняемого, мне похуй, что он говорит. Объясните ему кто-нибудь, что у него НРП. А в чем у него нарушение-то? Если вы будете вмешиваться в разборке... Как я вмешиваюсь? Я вопрос потом... задал. Вы не, никак не относитесь к разборке. Так и он, он тоже не относится ни никак. Него... Тут никто в... никак вообще... не относится, я кроме его тебя, позвал. его и его. Я его позвал. Я... Сада, если он будет вмешиваться, он может вмешиваться в разборке, вмешиваться. будь добр. Чё ты ноешь, блядь? Ты мне объясни, <плес> <дел он плес> можешь... ты объясни, где он нарушил. Да объясни, где он ты нарушил. Чё он нарушил? давай, объясни человеку, да, что он не нарушил. В РП-профессию, в РП-зону, играть за рыбака. Давай, сада, продолжим, чтобы не задерживай жалобу. Опять еще, потому что на, на, на, на, на Так, а в чем на НРП-то? Ты можешь сам объяснить? Ну, он бегал с оружием, он бегал с оружием, он бегал с оружием, направлял на людей, просил его брать, он говорит, я делаю, что хочу. Ну, а как он, как он нарушил правила сервака? Ты не говорил? Ты не говорил. Я не говорил, я делаю, что хочу. Пять секунд. Давай. Так а что тебя не устроило, то что он оружие носил? Секунд, я, перес я пересмотрю, пожалуйста, демонстрацию, чтобы точно сказать. Так в чем у него на не не понял А я понял, Но короче, слышишь сказал, что, Зодик, я кажется допер, Инфинити носил оружие за ФБИ. По улице бегая. Вот этот заплакал, его это не устроило. Он подал жалобу, да. Этот э, принял ЖБ и душит чела из-за того, что якобы это нон-рп. Потому что нельзя в открытую носить оружие. Притом они говорят про аргумент такой, что у ФБИ на плече оружие. Я могу сказать одно. Ну-ну-ну. No, no, no. uh, прикол okay, в том, вот у нас как бы идет в рекламе, uh, ну, на улице. А, вот в рекламе пишут, в цементе есть заложник В цементе много наркоты а, Ну, как по мне, это не особо благоп... То У нас в городе Неспокойные не времена, так как а, У нас там стрельба, убийство Полицейских, а, в рекламе пишут Наркота, заложники и так далее Полицейские, я считаю, в таких а, Должны ходить с оружием так как... Вот я, вот это, я и это и делал, а он, а, он, а он Как, погоди, не перебивай mm -hmm. Как Слушай. сотрудникам, так и жителям города Я в плане просто шоу Я тоже играл за Вхабают только директора Uh, я в плане вижу там пчела на улицу с оружием выгоняют. Я думаю нихера себе. Ну то есть такой. Ну, это... ну, ну вот смотри Содик, Содик э, смотри, все. я можешь помолчать? Да я скажу. Э, Содик смотри, я ходил с оружием, как ты и говоришь, чтобы быть на чеку. Этот заплаканный подает на меня жалобу и хочет меня задушить за то, что я хожу с оружием, а администратор говорит что это нарушение. Изначально то, они оборон... тебя звали. Изначально они звали тебя просто чтобы ты сказал, что то, что это номер п. То есть да, не я сделал то, да, то, что, что, что, -то, что, -то, что -то. Объясняет ему человек, кто считает на Ахуеть ну, А, так ты переобулся, получается, да, Ной? Кто переобулся? Ну, ты переобулся. Ты только что хотел его уничтожить за какой-то нон-РП, я... якобы докопался что до переп... хуйни. Что меня переп... вот, скажи мне. Ты только что его звал, Чего чтобы... Ты, ты чё, что, мне демку поднять? Ты звал его сейчас и тут спамил, типа, Сода, объясни ему, что у него нон РП, объясни ему, что у него нон РП. И только стоило сказать что-то еще одно адекватное, просто админу, который выше тебя рангом. Ты тут же сказал, ну вот я для этого и звал человека, чтобы прояснить, блядь, что ты прояснить хотел. Ты переобулся буквально за минуту условную. Но у тебя все так же воняют ноги. Чё ты за хуйню делаешь? Зачем ты на админке стоишь? Ной, и... да, Сода, можно сода. тебя КП ко мне? мне. Чтобы ну да. Мне. Ничего, не? Ну и что объяснить тебе? Ты просил изначально Объяснить, что у него нон РП Но 20, ты дупо хотел задавить количеством Челика, который просто играет за ФБИшника, ты чё? Ну смотри, вы вдвоем челика не вывезли, который вам достаточно аргументированно говорил о том, что у него нет нон-РП, он все делал нормально. Он просто бегал что с оружием так? в руках. Я ну, потом, думал, потом ты понял, попал. что вы даже вдвоем его не вывозите, ты заверши админа, который еще выше, чтобы он тоже начал третье, надавить на то, что вот... Тебе уже третий человек, даже второй из которых админ уже говорит о том, что у тебя нарушение, поэтому давай-ка принимай это. Ты позвал его, первыми твоими словами были о том, что объясни ему, что у него нон-РП, блядь. Он объяснил мне аргументами, потому что здесь нарушений нет. Ну, я вам сказал, соль, соль, апси, это что? Да, не но ты так быстро переобулся, пиздец. Тебе Он бы сказал... не в гаррисмоде на админе сидеть, а в роблоксе, блядь. Ага. не для тебя. Ага. Что еще скажешь? Что мне еще тебе сказать? У ну, меня типа ну, аргументы закончились. Аргументы закончились. Что ты еще скажешь? Тебя пластинка заела? Что еще скажешь? Нет. Что нет? Ну давай еще раз повтори. Ну что ты еще скажешь? Скажи мне давай. А что тебе еще сказать? Что можешь сказать? Аргументы я могу сказать, то, что иногда нужно, ну, размышлять, пытаться логически Я логически, я локи вот, подключал И ты назвал, что, это то, что я душил человека а, Да, вы душили по хуйне Ты что, не понимаешь а, этого? Молодец, молодец Да, я тебе говорю, иди в Roblox, нахуй, админь все, не разговаривай со мной ну, больше пойду в Майнкрафт Майнкрафт пойду Ну, это нет, это для тебя слишком а, да, ну, В Майнкрафте я... более компетентные админы, все, не разговаривай нахуй со мной вообще. Дальше начинается жесткая душилова сразу тремя игроками. В чем самый большой прикол? Меня тэпает, мне объясняют, что вот ты выдал челику мут, это нарушение, за это ты получишь там выговор или же еще что-то, или бан, и так далее. Я говорю, хорошо, что дальше? Ну, типа я нарушил правила, без какой-то типа надобности выдал мут. Хотя надобность на самом деле была, он тупо бегал, спамил всем админам, которых он видит. Давай я тебе расскажу ситуацию, только ты меня, пожалуйста, Спаси. Отмотайте фрагменты, посмотрите, когда он в этот момент начинает бегать к одному админу, к другому, потом к этому Патрику, типа выслушайте меня, давайте я вам расскажу, этот админ меня не слушает, он плохой. Зато то, что он берет, затыкает администратору рот. В самом начале начинает говорить о том, то что типа замолчи, не перебивай меня, администратору. Когда тот ему еще нормально не объяснил, в чем его нарушение. Его вот это вот наглое вранье о том, что у него был якобы РП процесс, хотя на самом деле он просто обсуждал, как ему выдадут администратору. Вот это охуенное РП. Эталон. Зато как сразу сразу все уцепили за то, что у меня voice мод и за то, что я ему замутил оба чата. Вы спросите, а зачем ты реально замутил ему оба чата? Перемотайте материал, посмотрите. Я тогда проверил, есть ли у него рп-процесс или нету, я тэпнул его. Он мне начинает лечить какую-то хуйню про рп-процесс, которого не было, я понимаю, что это нарушение правил, обмана, махинации. И для него админ плохой такой-сякой, который не хочет его слушать тупо, потому что админ его уже поймал на пиздеже, и нужно найти другого админа, который в этом еще не удостоверился. И с учетом всех этих факторов, как вы себе вообще представляете вот разборку, когда челик, которого обвиняют, он начинает бегать по всей админзоне и просить администраторов, совершенно левых, которые к этому не относятся, его послушать. Вот, вы выдали э, человеку правы. мут на 5 минут. Тем самым нарушили НСПНХ 8. Ну супер, дальше. Что? Дальше вы получаете варн. Ну дальше что? Супер. Я зачем тут дальше стою? Good morning. Но без бана. У тебя вторая жалоба. Ну и что дальше? Ты можешь как-то быстрее говорить более складно? Ты же раньше да, как-то по побыстрее, поорганичнее я, да, говорил. Или <сёк _форка> все, личина адекватности на нацепилась, да, на лицо. Ну да. да ты ж там да, чело хуями крыл, ты убивал разборки, на разборке, а потом на меня перебивал меня и затыкал мне рот, а сейчас ты что-то нет, какой-то адекватный стал. Че такое? Ну, я еще раз спрашиваю: что дальше? В чем мы стоим? Дальше на тебя вторая жалоба за админабус X5. А в чем? В чем вот Алтер. Я тебе скажу. Мешался в РП, когда у нас был э, РП с Уотером Какое? Я тэпнул во время РП. Когда, Какое у общался, вас было РП? Просил его добавить меня в хату. Мы... Он потом взял про то хотел сказать ему, чтобы, э, никто не мешал нам. Он взял меня, тэпнул во время этого. Я ему два раза сказал, Ты добавь меня в хату. Меня даже допустили... Я просил добавить меня в хату, чтобы я построил дом. Построил дубликационный дом, который у меня есть. На угол дома. Вы Время нарушение свое жалобы. признаете? Какое? Я еще сам демку не посмотрел, и ты тоже не глянул. а ты не должен демку смотреть. Он должен, только а, действительно, учреждения. то есть то, что я писал, оно нахуй никому не нужно. То есть я тогда могу вообще отсюда выйти? Можешь, это будет лифт разборок. А, нет. во как. Ну тогда стойте, ждите, пока я сам пересмотрю. Никуда так, не ну не и что не он нет, там нет. просил в дверь его добавить? Дальше чё? Ты меня тэпнул после этого, когда я два раза просил меня. Ну Вы нарушили aax 5 Ну и дальше что? Ты попросил его два раза... Добавить я Меня... в дверь. После этого тебя никак нельзя было добавить дверь, когда ты уже был в админ Нельзя. Была РП-ситуация. А что за РП-ситуация а РП конкретно? Там был диалог у нас. Они там по-своему общались, потом я подошел добавить фото, чтобы я добавил. Потом ну, он... вот Сам тебя могли бы уже за это время добавить еще раз. Человек Но... попросил прописать в дверь. Это является РП-диалогом. Так, ну он два раза одно и то же сказал. Мне думаю, времени достаточно было, чтобы вот было добавить там... дверь. Вы в этот момент телепортировали его. А разница какая? Если бы он даже после добавления в дверь, бы сразу же получил бы наказание. Проверить. Так я и проверил. Он два раза попросил добавить в дверь, и я его тэпнул после этого, и все. Нет. Почему нет? Полететь в клоке или в спектайте. Ну, я в спектайте смотрел за ним. Но в дверь его не прописали. Ну, потому что он в бану летел, он сам себя уже забанил в этот момент. Ребят, сейчас, кстати, вообще не рофл. Я может один чё-то не понимаю, но какой смысл вот этой рп передачи ключей был, когда тебе уже вот-вот выдают наказание. Ну, предположим, он получил эти ключи несчастные. И после этого я его только тэпаю на разборку. Баню его, и все, сразу после этого, после бана, ББ двери. Вариантов тут вырисовывается немного. Или я что-то реально не понимаю, или или же я реально нарушил какую-то критически важную для этого сервака и для этих челиков РПшку с передачей ключей. Ну или этих трех челиков резко вставила соль, и они начинают топить за какую-то хуйню. РП было не завершено. А в чем так, РП? Просто попросить добавить дверь и ждать, пока тебя добавят? Вот это все РП? Больше продолжать жалобу не вижу смысла. Я вижу смысл. мне еще одна жалоба на два нарушения. Что, я могу пойти после РК, Давай, Волтон, учи. Сейчас выдам AAX5 и продолжим. Ну, когда ты уже выдашь. Подожди, Подожди да куда торопишься? У меня на тебя одна Мне нужно, чтобы вы по-быстрому выдали наказание, и я пошел дальше играть. Наказание выдано. Слушаю вас, вот. И второе, хотелось бы узнать, откуда мне на НРП? А, в том случае, если я погонял в территории, с территории своего дома, который был мной просто к администратору, который спасибо другого админа, вот мне наказание в данном случае клэпа. Но НРП ты напрямую угрожаешь полицейскому, то, что ты его убьешь, когда он стоит возле твоей двери или же возле окон. Как он это делал как раз таки в этот момент? Потом voice у меня есть разрешение на voice-абуз, так скажем, чтобы я использовал всякие программы для изменения голоса. Все? Хорошо. А засылает, где оно прописано? 1 .1. оно прописано? Что оно прописано? не позволяет агрессировать на себя полицейских, значит ты не прав, это не провокация. Я же менял человека своей территории своего. Ты госсотрудника ну, провоцируешь а открыто реальность. на Но то, чтобы он обратил на тебя внимание. Вот и все. Мне все равно, что там прописано, что нет. Там нон-арп. Ты за гражданского так просто с нихера бежишь на челика. Их. Мне да. все равно, что ты сейчас говоришь, я еще раз повторяю: ты за гражданского открыто вот провоцируешь смотрите. госсотрудника на то, чтобы он как-то среагировал на тебя. Ты ему берешь в грубой форме, говоришь, угрожаешь в том, что ты его убьешь, и сегодня отойдет от твоего дома. Это по-твоему адекватно, да? Все верно, я про. Прав... соблюдаю правила килзон. Вот. Дать человеку возможность уйти с территории своего дома. Пожалуйста, прочьте. А он не находился на территории правила. твоего дома, для того чтобы ты ему как-то что-то угрожал. Тем более за гражданского. Ты угрожаешь, ну, вижу, берешь собственно. за гражданского. Обычного, который просто живет Просто ничего не делает Это не какой-то нелегал, это просто обычный горожан Нет, в данном случае ты не про Роль гражданина нигде не прописан Я могу делать то, что могу делать, соблюдая все правила РП Ну в да, попробуй пойти ограбить кого-нибудь за гражданского зон, Не перебивай меня в гражданской... Нет. В правиле гражданского прописано, что я не могу делать, а что я не могу делать. Поэтому я говорю, я соблюдаю, вот пушаю его. Это первое. Второе. Правило, на которое... Не имеет РП отношения. Не может грабить, покупать Второе, принтер. Третье. Не может хранить принтер, покупать дом. Значит... Как минимум за то, что ты не можешь грабить или же покупать принтеры, ты не можешь делать ничего такого противоправного, что делают другие какие-то профессии, которые настроены на нелегал, например мафия, кибермафия, элитная мафия и так далее. Ты берешь открыто угрожаешь ФБИшнику без особых на то причин, что ты его убьешь. В этом и есть п Ты открыто провоцируешь, угрожая его жизни словесно и провоцируешь его на реакцию соответствующую. Правильно прописан четкий пример, который я не нарушал слову. Я лишь человека. Ты провоцировал корица, полицейского да, на это. Правила. Ты провоцировал. Ты провоцировал, меня, ты провоцировал, свои ты, свои ты свои провоцировал, слова, ты провоцировал, говоришь? ты провоцировал его. Я себя веду вполне адекватно. Ты тупо ссылаешься на правила, где там что-то что-то не прописано. Ты этим начинаешь обузить типа. Но ты в этот же момент открыто нарушаешь нон рп Я не ужу правил и обуз правил, как ты говоришь своих слов. Ниче также не прописан. Я полностью ссылаюсь на правила и говорю, что ты не прав. Ты либо уважаешь правила. Но нужно не, не только ссылаешь. ссылаться на правила, а также думать головой, чего ты как раз-таки не делаешь, а не делал в тот момент. Поздравляю. Так вот насчет Сабуза, у меня есть разрешение на, на то чтобы пользоваться программой или изменения но а норпе у а него где реально оно было есть? и вот дал создатель какой из создателей а тебя это вообще волновать не должно я перед тобой а отчитываться где оно не буду прописано? А я, не пришел, я не буду перед вами обоими отчитываться хорошо. о том, кто мне дал разрешение на войс обуз что у тебя Я есть. не буду перед тобой отчитываться, ты что меня не понимаешь, тебе на ком языке еще сказать перед, администратор. перед администратором, я говорю, если ты мне администратором не считаешь То есть перед SS Patrick, перед главным админом, если так проще тебе будет Ну вот мне как раз главный админ и дали разрешение Главный админ, да, то есть вот этот тебе дал разрешение, верно? А это главный админ? Когда я сейчас просто выдам наказание, если вы не предоставите доказательства, Окей, напиши Артему, что у напиши вас имеется Артему. Напиши Артему, ты мне просто сыпишь угрозами о том, что ты мне что-то выдашь, там какие-то преды, варны и так далее. Возможно, ты какие-то уже выдал я насчет... Я никому писать не буду. Пиздец, чё за логика? Он просит меня доказать, что у меня есть обход войсабуза. Я ему говорю, напиши вот этому создателю, он знает, что у меня есть обход. Ответ убил. Я не буду никому ничего писать. Но если ты хочешь настакать мне как можно больше нарушений, чтобы я после этого никак не мог оправдаться, зачем ты делаешь эту вот видимость того, что я могу хоть что-то сказать в свое оправдание? Просто молча выдай наказание и дай мне дальше поиграть. В общем, это жалоба, ну вылитое чистилище из долбоебов, начиная с этого администратора, заканчивая этим обиженным дурачком. Возможно, я все-таки нарушил правила, когда выдавал ему оба мута. Но это не отменяет от того факта, что все оставшееся время этой жалобы меня пытались тупо задушить количество. Видос длится уже 44 минуты, и я поэтому вам покажу небольшие отрывки и кратко опишу каждый, что в нем происходит. Вот здесь я зову администратора, который может подтвердить, что у меня есть разрешение на обход войсобуза. Этот человек не выгоден Патрику, и он берет его просто убирает физганом. Привет. Помнишь, мы говорили про войсобуз? Артем, который Бервис. Нет, Сейчас. какой Бервис? А, мне пытаются а, может, приписать войсобуз. Нет. Войс нет. нет. Админобуз X19. Привет. Мне пытаются приписать войсобус. Что войс вы делаете? Я сюда хочу тепнуть человека, который мне нужен. А, а, а ты? А, а мне похуй, что ты Хороший хочешь, себе. что не хочешь. смотри. Ты что, будешь по всей карте Хорошо, таскать? Что ты делаешь? Улетай ты ебнулся совсем? Него. В смысле, улетая от него. Я не хочу видеть соду на моей жалкости. А мне похуй, что ты хочешь, что не хочешь. Выдаю вам еще нарушение. Ага, то есть еще ничего не закончилось, ты мне уже сыпишь нарушения и наказания. Вот здесь он начинает мне спамить форму для того, чтобы я себя забанил, а в этой форме бана нету причины как таковой. Когда я у него спрашиваю, за что себя банить, он пишет вот так вот, прописывая эту форму и бань себя. Ведь там нету никакой причины, но по правилу 0.3 высшая администрация может выписывать такие наказания, которые не соответствуют правилам. Бан, 5, TAM, нижнее, подчеркивание, 0. Один 550 две тысячи, пятьсот 572 521 60 бай Кю А я так и не понял, зачем, бан, зачем ты? Зачем ты мне это спамишь? Один 50, уважаемый администратор, выдайте себе. Не спам, я тебя пока не слушаю. Я не пойму, зачем мне нужно там что-то себе выдавать сейчас и а У меня я есть работаю? ответ от Маниджара правило x18 вы обязаны выдать себе наказание, если оно было доказано администратором. А так. какое какое у меня нарушение? Ты хоть нормально объясни. объясни. Я не еще не раз не прошу объяснить, я не пойму. От, от менеджера проекта баньте какая, себя. Причина какая, то мне объясни. Баньте Зачем баньте. ты мне это спамишь? Причина нормальная какая-то есть, какое я правило нарушил? Говорю, баньте себя. Дальше уже вышка сказала типа отъебись уже от него, но на этом так просто все не закончилось, ведь они уже втроем сидят обсуждают то, какое нарушение можно у меня еще попробовать вытянуть. Кайф. Давайте спросим, подожди, Патрик, вот ты к нему спроси, ты хочешь типа мы будем продолжать разборку? Либо ты сам хочешь уйти? Поспроси, ты хочешь уйти, или мы продолжим разбор? Если соврет, то все как бы. Это мы хенация выжеж. А, да не планы обсуждают, как меня злить. Седьмой банк. Сколько? Всем вахмат хожу. Да, привет, тебе, кстати. Находится. Да, привет, YouTube, кстати. <связывая> Не, ну типа. Да, да, да. Ну я понимаю, то, что ты там контент делаешь и так далее. Но. Бальдурочки, блядь. <связывая> Может адекватно говорить, если с ним тоже говорить адекватно. Но ты начал его там перебивать и так далее. Поэтому он начал обсирать. И за а, ну, это так, получил. он спектрайтит он... вряд ли за нами, потому что он спектрайтит с uh, двух минут, и сколько там спектрайтит он находится плюс-минус полторы-две а. минуты уже. И, видишь, он крутится, yeah. значит, наверное, он следит за игроком. Значит, ему плевать, значит, мы продолжаем А, он сейчас смотрит. Он сто процентов за Infinity смотрит. Infinity — это его друг. Готов поспорить. А, друг. А, ну да, я видел, там защищал. Ну, ты думаешь, ты думаешь, почему это? А это тоже, то что крутится-вертится, там, там туда-сюда. Думай, вар, ну, блядь. Ну, чё, Патрик, будешь ли вот этот спрашивать? Все, продолжаем как разборку или он это вообще прикол. Это сейчас не закончится просто просто разборка. Ну, я знаю, ну, ты блядь. Это выйдет чисто, его отпустят за счет того, что его просили его него... а все остальные получат там помеху, неадекват и так далее. Вот это ну, так смотри, я Патрик, я тебе скажу так, я после этих разговоров буду либо снять, либо получу два марка в апреле. Ну да. Не, Патрик, смотри, смотри, смотри, ну, может быть ты и прав, но смотри, с одной стороны, а если сейчас нему и мы спросишь, мы продолжаем разборку, или он сам по своей воле хочет уйти, и он скажет, что он хочет уйти. ты его отпустишь, по идее. Он хочет он сейчас зафратят типа коду, там что-то. Нет, он скажет, за человек. Это Сейчас это вот мне даже интересно, это буду ролики? Нет. Это кажется, часто, я, знаешь, что даже подписчики, потому что не самого да, умного склад дома, потому что его просто слили. Мы с криками разбираемся. Еще вы его душите. Мне, ребят, кажется, они до сих пор не поняли, что если бы их жалобу разбирал нейтральный администратор, который никак никому не приурочен, то есть не их друг и не мой, то и половины бы моих нарушений никаких не было. Ну, максимум, чтобы я получил, это за оскорбление игрока, а также за его мут дважды. Но в итоге, что мы имеем? Этим двум дурачкам помогала разбирать ЖБ высшая наборка, которая любое мое оправдание не хочет слушать или же как-то проверять. Просто ему нужно выдать наказание. Вот нужно и все. Потом они все втроем дружно радуются какие они молодцы с администратором который уже заранее на их стороне они слили челика который снимает видео попустили скрипача. это не однополый брак но эту компанию создали настоящие отцы ребята знаете героев в лицо я могу с таким же успехом но ну, серьезно подойти к безрукому, и сказать типа давай батл кто че умеет начнется батл я буду хлопать в ладоши скажу повтори не можешь ебать лох не вывез слит осуждаю такие действия но все же в качестве примера надо было хоть что-то сказать ну короче дело к ночи я все-таки поговорил с человеком, который выписал распоряжение меня забанить без причины. Поговорили... Обсудили, поняли, что не нужно мне так часто ругаться матом, и все. А в итоге что? В итоге этому админу прилетело два новых распоряжения, чтобы он забанил своих друзей, одного на час, другого на сутки. Также без причины. И почему-то они слишком удивлены тому, что их банят без причин. Но когда меня надо было забанить, никто этому не удивлялся. Бан СЦМ нижнее подчеркивание 0,51 миллионов девятьсот тысяч да, блядь, несправедливая, поплачь, блядь. Какая в разницы разница, справедливая, несправедливая, если ты все равно купишь разбан. А, если что, прощайся типа, извини, но если что перегнул, там, то А зачем было меня Окей. оттаскивать, просто интересно, я же ничего плохого а, ну, не сделал. потому сделала. что у нас были разборки, я не хотел. Короче, а Лотер хотел, например? Нет, я хотел, потому что на душе стоят личные люди. Так, там же Кириан стоял все тоже, не относящийся. это все выдано, это все, выдано, это все выдано, это А почему них. Лотер, а на день забанили? Бай, -бай, -бай все У еще. У люди, Если что, обращайся, тогда пошел. Ну, обязательно, обязательно. Работать. На сутки одного и на, сут... и на час другого выкинули. Нормально. Вот, поэтому Нормально. спасибо тебе огромное. У тебя какая привилегия на Бебре? У меня модератор. Модератор? Честь доната у тебя есть? Айдишник, свой Мне... скин. Вот этот профиль. Честно, не знаю, что тебе конкретно выдать. Я тебе выдам э, пятихатку в донат счет. Ну, нормально. Давай. О, а там ты уже ими сам распорядишься, что тебе нужно конкретно в донате. Окей, спасибо. Вот. Удачи. Все, удачи тебе тоже. Спасибо. Если что, если опять понадобится, попробую опять тебя найти. Давай, удачи. Что Я пошел понимаете? тогда. Давай. а я разговаривал с Вотером, и он говорил, типа, вот за тобой все выучки стоят на борке, а за ними правила. В итоге Воттера забанили на сутки за хенацию. Ну да, за ними правила, по которым 0.3 пункт разрешает выдавать такие наказания, которые правилам не соответствуют. Вот за что боролись, на то и напоролись, считай. считаем.